Ассаламу алеку. Как дела у вас? А звезд потихоньку, как у вас? Да, нормально. Вот казах, казахам этот вопрос задают. Как относитесь к России? К России? Да. К России, россиянам. Не, вот. Давай, давай правильный, правильный вопрос. К русским, к русским или к россиянам? Или к россиянам. К россиянам. Россияна нормально, нормально. к русским, русские, именно к русским плохо. Что сделали не так русские? Русские, русские блядь, они всю дорогу моих дедов истребляли, это, блядь, голодомор, голодомор делали. делали, они ищут, всю дорогу, в Союзе даже, даже мой язык ищут, ущемляли. Если я не я знаю русского языка, считался я считался второсортным. второсортным. Из-за за это меня родители отдали в русскую школу, чтобы я не был второсортным. Много было, это при Союзе. А сейчас, сейчас в вот данный момент, на фоне, фоне вот этих событий, событий в Украине, которые в Украине творятся, ты, наверное, ты, наверное ты слышал, слышал, что их политики угрожают нам, нам говорят, что, что северные части Казахстана исконно русские земли. А вот недавно один политик говорит, после Украины, после Украины надо сразу же в Казахстан зайти. И после я этого всего это слыша, это слыша я мы должны их благодарить, да и русня, с вами, мы с вами, да, да? Как, зайдут, как зайдут, так, так и выйдут на, пусть попробуют, попробуют. Да только. сказал так, что на Казахстан. Вот недавно вот, недавно, недавно, вот -то, только в этом а смотри, посмотри, в YouTube есть этот ролик, серьезно, серьезно говорю. Кто, кто из них говорил, кто депутат какой-нибудь? И вот депутаты депутат Никанов, Федоров, потом. Неронов такие есть депутаты, депутаты с единой России. И вот они кричат северные части, это исконно русские земли, земли это надо это вот забрать у них. Вот, ну, ну, как, как вы, бы и гонят, короче, но ну, мы, да, мы, блядь, мы их мы мы не жути высроем. Боимся мы. А к россиянам? Именно а к россиянам. Вот я смотрю, ты или башпир, или татар, например, да? Мы тюрки. Как я должен на тебя плохо смотреть? У нас а, а что скажете, вот у вас было зимой, в Казахстане происходило. Русские приезжали. Ну, бля, ну, бля вот, вот ты вот ты видишь, ты по кто татарин? Да. Вот видишь, вот, ты вот татарин, да, вот и не, почему не знаешь. Почему вы. Это, если бы это русский сказал бы, я, я блядь, обмантерил вы, бы этого вы, русского. Во-первых. Во я смотри. мнению вашу спрашиваю. Узнать хочу. Ну, Вот смотри, я, я, я вот смотри, я тебе отвечаю, отвечаю да? Во-первых, во зашли войска О Дкб, русские на себя, на себя тянут. блядь. это мы зашли, вам помогли. Я, я говорю, говорю, вы что, у Дкб сделали, сделали своим инструментом, что ли? Это что, Русни? Если вы не помните, я могу напомнить, сколько стран в УДКБ. Это, это войска У зашли, а не Русня. Понятно, а что было у вас? А, вот в том году, году в январе. январе да. Что Народное волнение. Не... Почему? Народ а почему народ начал бомбить свои же, свою же нет. страну, ворование? Нет. нет, нет, нет ну, это, ты, не, ну ты живишь, ты не живешь, ты живешь не в Казахстане, знаете, тебе трудно это, это объяснить, и это ты. Как, ты, как тебе объяснить? Не ты не поймешь, поймешь много многого от чего. Там, там была дестабилизация, понимаешь? Там, там группировка зашла и начала мародировать. Народ вышел на мирный митинг. Понял? А извне, извне пришла группировка другая, другая и начала и вот это беспредельничать. Мародерство, мародерство магазины, банки и, и толпа, кто в народе стоит, стоит за всех же не, не отвечаешь. Не отвечает, не отвечает, не отвечает, что ты что вот, например, в ауле живешь, ты же за всех в ответе не можешь быть. Правильно? Так, так же и толпа такая, такая арава, прикинь. Кто-то на это взял, взял и плюнул, и пошел за, эти, за этими мародерами. Там же, там же много толпа, прикинь, тогда толпа, толпа это и, она, она неуправляемая, и, же неуправляемая, понимаешь? Да. Вот видишь. И, и тут вот пошли вот эти, короче, грабежи, грабежи да, А, У, все. все а короче, эти, откуда пришли? Мародеры. Ну, это вот видишь, это специально уже подготовленные люди были. Ваши же, да? Да, да, да, да это, это, это, это все уже расследуется, расследуется сейчас на вот на фоне этих событий, рассыл. у нас 238, 238, 238 человек, человек мирных только, И уже доказали, доказали что, снайпера что снайпера с, с России застреляли. это стреляли, 238, восемь. Четырехлетнюю девочку даже, даже застрелили, семью целую, целую расстреляли, машине в машине ехали, это снайпера с России стреляли, говорят, вот уже вот недавно информация прошла. А почему уголовное дело-то не открыли? Ну а, ну а где? где? Эти, эти, эти вот, которые стреляли? стреляли уже, вот, вот это, вот это Рязан... Рязанский, Рязанский, что ли, какой-то этот, штурмовой этот, это, это, это, ну, ВДВшники, оказывается, это были. Они, они уже тот раз украинцы, украинцы тоже пустили этот, опубликовали, в который в Казахстане приезжала, приезжала именно вот эта бригада Рязанская. Всех в Украине положили, все, до единого. А вы откуда знаете? Информацию с интернета. Понятно, понятно. Я вас услышал. Понял. Сам, Сам как вообще относишься к этому, вот к этой. Спецоперации. Я, за, я за Путина голосовал. Ну, значит, ну, значит поддерживаешь, что ли? И этим все сказано. Ну если. А что ты не пойдешь, если ты его поддерживаешь? Не. Если позовут, пойду. Нет, но ну, там, там же, же можно свою инициативу, инициативу э, проявить, зачем, зачем ждать, можно же добровольку, инициативу, вот инициативу, что, что ты делаешь. Я не ты. хочу отбирать у тех деньги, кому нужнее. А у кого, а ты, кого ты будешь отбирать, если своей ты свою инициативу проявишь? Там людей, контрактников так забирают, кто сам хочет, чтобы я чью то место не занимал. Если вдруг пойдешь, пакет с собой не забудь забрать. Какой? Ну, куда, куда тебя, тебя класть будут. А, а, а, а то там останешься, там, там у них земля и так-то плодородная. Так плодородная. Твоим, Твоим трупом будет она еще плодороднее. плодороднее. Спасибо, спасибо за теплые слова. Мы в Казахстане, Казахстане за, в Украину, за в Украину газуем. Ладно, почти... можешь привет передать всему, всему Казахстану. Татарстану тоже привет. привет. Братья мы как-никак. Ладно. Ладно, давай. Удачи тебе, увидишь себя в Ютубе. Давай, пока. Давай.